2014 года номер 888. Значит, назначено проведение общественных обсуждений по вопросу дополнения к проекту рекультивации полигонов твердых бытовых отходов разрешено. Информация о проведении обсуждений размещена в газете ⁇ Роздники ⁇ 25 апреля 2014 года и в газете ⁇ Российская газета ⁇ 25 апреля 2014 17 -го года. Значит, если можно, то в качестве вступить на Слышно хорошо, микрофон, наверное, не душу. Да? Значит, полигон готовая отхода эксплуатируется муниципальным предприятием. Полигон 2000 -го года. ему еще отработать в пределах двух лет. Почему это нужно? Значит, Вы знаете, что последние десятилетия активно проводится работа по внедрению других технологий, кроме захоронения отходов на полигонах, и э, не небезучастна в этом отношении и Московская область. Принята была предыдущее правительство Московской области программа, программа обращения с бытовыми отходами, но, к сожалению, она была разработана на низком уровне. И на сегодняшний день действующее правительство значит, принимает все возможные меры по внедрению новых технологий на территории. действующие технологии в пределах Московской области практически уже невозможно. Потому что активно застраивается Московская область, ну и потому что наши люди уже не хотят, чтобы как бы повторим, все это осуществлялось. На территории Мэтического района мы тоже как бы длительное время находимся в творческом поиске. Лет 8 назад принципиально мы хотели построить единственный, так сказать, завод, даже определили возможную точку строительства этого полигона, но потом уже как бы под воздействием процессов, которые проходили вообще в обществе и у нас, и в Москве, значит, эту тему закрыли в части единственного, безальтернативного без альтернативного варианта строительства мудросжигательного завода, изучив опыт и европейский, и московский. Мы начали, продолжаем заниматься вопросами. Это э, дру, э, э, вернее, направление главное избрали. Это э, сортировка э, отходов, их повторное использование, значительная минимизация сказать, отходов. Э, Этапов этап, несколько мы уже сделали. Это селективный сбор мусора сначала по бутылке теперь упаковочный материал. В 2013 году за счет бюджета жеросков поселения Мытищи была приобретена сортировочная линия, которая введена в эксплуатацию и сейчас успешно работает. Значит, для доведения до мощности необходимо еще покупки приобретения. строительство мусоросортировки, а предприятие по утилизации бытовых отходов в сортировки, она осталась и земельный участок в пределах двух гектаров на Олимпийском проспекте на месте бывшего полигона бытовых отходов это, так сказать, находится в работе. Но при этом правительство Московской области на сегодняшний день разрабатывает программу Значит, привлечение более серьезных инвесторов на территорию Московской области, значит, как вариант, это 8-16 секторов Московской области, на которые приходит крупный инвестор, который сможет на себя взять полноту, то есть полную технологию, это перевоз бытовых подходов это и сортировка это и переработка и э, утилизация так сказать, невостребованных отходов значит последнее совещание которое проводила Минэкология это было прошло, на прошлой неделе в четверг ну и как бы в этом направлении движутся значит э, вы знаете что мы в том числе опять э, кроме этого у нас имеется предприятие которое э, для того, чтобы уменьшить отходы, которые захораниваются, уже несколько лет у нас работает котельная на дровах, на этой самой кометической теплосе. И поэтому все, что дрова, отходы, ветки, там, ну не ветки, в основном крупные это самое, деревья, они вывозятся в. подобное зеленый щит перерабатывать щепу значит и дальше идет повторное использование того в бутылки отбираем упаковочный материал отбираем деревяшки отбираем используем значит сортировка на полигоне осуществляется Вам требует находится под жестким контролем со стороны всех надзорных структур и не только государственных, но и общественных. Депутаты Мытищинского, Мытищинского района и городского поселения Мытищи неоднократно заслуживали и результаты работы полигона, видео смотрели с выездом на место. Ну, то есть можно сказать, что мы делаем не все возможно, но много для того, чтобы наш полигон был не самым плохим в этом вопросе. Поэтому на сегодняшний день мы с вами обсудим те э, э, э, дополнения, которые к проекту выносятся. И повестка нашего дня, она такого. Вступительное слово, это то, что я вам уже озвучил. Также доклад представителей проекта организации по проекту рекультивации полигона. Значит, с обустройством хозяйственной зоны, доклад 20 минут, вопросы и замечания по проекту рекультивация полигона с обустройством хозяйственной зоны, значит, вопросы не более двух минут. Мы всем участникам которые